Тут изобрели на стенд одного очень хорошего производителя. Он занимается точечным освещением. Это очень актуальные светильники для баров, ресторанов, где находится банная стойка, и создание уютной атмосферы благодаря точечному освещению. Давайте вот посмотрим на них. Вот такие вот светильнички. Крепятся они в первую очередь на вот такую вот реечку. Речка может быть пластиковая, металлическая, это не важно. По ней в любой момент с помощью защелочки можно снимать, их передвигать как необходимо. Сами светильники пытаются от сети 220 либо 12, все зависит от, от светильника. Но самое главное то, что эти светильники должны иметь очень большое количество игрушек, большое количество просеек. То есть даже сам маленький светильник мы его можем вращать практически на 360 градусов по двум как минимум осям второе, говорит, светильникам то, что они сами по себе не незаметны и будут работать очень долго и давать очень мощный свет как видим, у них линза концентрирует достаточно пучок света чтобы создать небольшой пучок, и благодаря двум, двум, четырем светильникам создать необходимую атмосферу Самое интересное, что теперь есть вот такие вот модельки помощнее, поинтереснее. У них есть уже регулировка мощности. И самое интересное, это цветовая температура. Температура света в Кельвинах. от холодного света к теплому, но почему-то сейчас она не крутится. Ну и еще фокуса, что немаловажно для точной настройки. Как видите, у производителя достаточно большой ассортимент Искать мне больше нечего. Но можешь может посмотреть на него вот детально. Это скрепление. Здесь, кстати, радиаторы большие, громадные. Потому что они работают 24 на 7 такие светильники. Есть вот код гигант. Но он уже рассеиваете его. Ладно, пошлите дальше. You need to open it.